Что? Хочешь отдохнуть от приключений? Всем привет! Сегодня у нас новый четверг и новая потасовка. Потасовка у нас сегодня называется «Пауки повсюду, пауки». И начинаем. Я даже не знаю, кого выбрать, честно говоря. Давайте паладина. И будем изменять привычкам. Утер и Рэкса. Да начнется охота. Я буду сражаться счастью королей за 4 маны думаю в данный момент будет тяжело и мы ее скинем можно максимально было облегчить руку будем надеяться что с пауков выпадет что-то небольшое для начала игры хотя у охотника тоже будут сейчас пауки и мы в принципе на равных единственно что у него скилл конечно будет меня постоянно напрягать дадим возможность взять инициативу в свои руки охотнику он у нас без инициативный да получается Хорошо. И что там, огненная ловушка? Огненная ловушка. Смотрим. Нет, не огненная ловушка. Будем заниматься мордобоем. До последнего. Так, ну посмотрим одну встроим. Mm. Хорошая игра. Все, одна карта сделала игру. <звук> ну, вот такая вот получилась потасовка. Давайте, сыграем еще один бой. Также паладином. На этот раз надеюсь, что у нас не будет таким слабохарактерным противник. И даст нам достойный отпор. Ну, я думаю, оставить тактику ту же самую. Максимально заспавнить стол. Мелочу и потом уже играть от того, что поддропаем а с пауков. Все это скидываем. Берем кенвиков. начинаем плести свои сети паутину Так, ну тут, конечно, надо убирать. И выставляем еще двух паучков. Трех паучков выставляем. Так. так и теперь давайте подумаем так вот сейчас нам вынесут а 4 тоже слабый ход будет вот 26 думаю вот это вот и вот так вот вот И жуком добивает. Хорошо. Волчару надо забирать. Волчару. Мы в данном... Так, у нас 5 манны. 5 манны. И... Теневика поставим Убьем его Переатаклим Так, сделаем его поживучее Чуть-чуть поживучее его сделать забирать хорошо нет не будет забирать хитро. Хитро, хитро а вот это нехорошо а вот это уже нехорошо Но яд убивает нам любое животное. Дай мне подумать. Нужна какая-нибудь уешка, хотя бы на один, но у нас ее нету. щит сделаем что, что то я больше ничего не придумал очень хочется убрать яд со стола прям очень хочется у нас не получается, да, убрать яд со стола? Не получается убрать яд со стола. Хотя, наверное, я сглупил, что не выставил ничего такого под яд. Наверное, да, наверное, это была ошибка. Сейчас уже это надо было прошлым ходом ставить высокогриво, чтобы убрать яйца со стола, а не давать ему вызвать муклу. Да, это была ошибка. Нет, снова я, Нет. снова я ничего тут не смогу сделать, потому что он а там мокло стоит. У нас, как всегда, то рубашка короткая, то... Хорошо. Так, а че потрясающего? <звы> Уже ничего потрясающего нету. В течение матча умерли мурлоки у меня ни одного мурлока не умер ну здесь все ребят здесь мы ничего сделать не можем эту катку мы достойно проиграли я думаю если бы я не пожад ничего высокогрива поставить может быть, хотя не сто процентов, конечно, но может быть исход игры был бы немножко другой. Ну все, ты крут, давай, давай уже. Ломай мне лицо, молодец. Неплохо. Ну и сыграем третью партию и в этот раз мы будем играть Интрига. Интрига. За кого мы будем играть? За паладина, я думаю. Ну с выбором персонажей, конечно, у нас обошлось без интриги, как всегда. Против нас маг. Три паука. ничего не будем все устраивает и начинаем марш пауков Стратегию первой игры. Попробуем. Хотя во второй игре нам показала, что она не работает. Но ну, пробуем все равно. Твоего, нет моего, спасибо. Ну, мы тебе карту дропать не будем, это сто пудов. Будем бить тебе в лицо. Сейчас поставим таунд и паучка, и дарим 3 в лицо. Может быть. Да не может быть, а точно. Вот смотри, даун паучок в лицо. И к чему вы нас готовите? убить, у Мага куча карт вообще прям куча кучная. Хотелось бы, конечно, ой-ой-ой, это да, неплохо, неплохо сыграно. Противник получает два банана, да? Так, нет. Противник получает, но ну, в принципе. Один? Один. Прекрасно. В принципе, у нас два существа, которые, если честно, нам Леторог или как он там называется не убьет, Нет, а, да, Леторог. Они нам да. сделают Но... игру. Так. Не на того ты -то обришься, чувак. Секрет. Хорошо смотрим что за секрет Не, непонятно так и на хорошо отлично сыграно. да на здоровье вам спасибо за игру ну вот такая у нас потасовка получилась. Первая катка изи победа. Во второй мы расслабились, нас наказали. Ну и показали в третьей катке, что да, работает такой метод, какой мы избрали в первой игре. Так что вот, что с этого получилось. Всем спасибо за просмотр.